Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников, и сегодня мы поговорим о системе физических единиц СГС и о том, почему физики так сильно ее любят и предпочитают пользоваться именно этой системой, а не повсеместно распространенной системой, которая называется СИ. И тут надо начать, конечно, с истории. Понятное дело, что когда-то, в 18 веке, ученые из разных стран производили измерения и публиковали свои результаты, пользуясь своими национальными единицами. Например, французы измеряли длину в туазах, поменьше во французских футах, побольше в лье, все помните 80 тысяч лье под водой. Ну, англичане, соответственно, большие длины измеряли милями, поменьше, там, ярдами, дюймами. Ну и тем самым статья, написанная ученым из одной стороны, для того, чтобы ее. Понял ученый из другой страны и мог проверить результаты. Нужно было все пересчитывать в свои национальные единицы. Ну и когда наука стала делом широко распространенным и интернациональным, такое положение дел уже никого не устраивало, и нужно было ввести какие-то общие для всех ученых единицы измерения. И в 1832 году Карл Фридрих Гаусс предложил опереться на те единицы, которые были введены во Франции во время Великой Французской революции. И на саму метрическую систему, которая на эти единицы опиралась, где длина измерялась в метрах и производных от нее дециметрах, сантиметрах, миллиметрах вниз, ну и наоборот туда километров и километров. Другие единицы, которые получаются умножением, соответственно, делением на 10. Ну и точно так же э, масса измерялась в килограммах, ну, соответственно, там в граммах, миллиграммах, э, тоннах, которые есть тысячи килограммов. Ну, а время все измеряли в секундах во всем мире, потому что эта единица привязана к суточному вращению Земли. При этом Гаус по каким-то своим соображениям в качестве основных единиц предложил выбрать миллиграмм, миллиметр и секунду. А уже потом, в 1874 году, англичане Джеймс Клерк Максвелл и Уильям Томпсон э, модифицировали эту систему и в качестве основных предложили выбирать сантиметр, грамм и секунду. То есть по первым буквам и получается сантиметр грамм секунда, то есть СГС. И когда основные механические единицы длина, масса и время выбраны, то от них немедленно строятся и производные единицы. Ну, к примеру, скорость это длина, поделенная на время. И, соответственно, она измеряется в сантиметрах в секунду. Ускорение. Это... Скорость, поделенная на время, у нас появляются еще одна секунда в знаменателе, сантиметры в секунду за секунду, говорим мы, ну или сантиметры в секунду в квадрате, если писать формально. Теперь введем единицу силы. По второму закону Ньютона сила это масса на ускорение. Ну, соответственно, надо ускорение, которое уже введено, умножить на массу, которая измеряется в граммах. Появляются граммы в числителе. Граммы умножить на сантиметр, поделить на секунду в квадрате. И такая единица силы называется Дина. И введем еще единицу механической работы или энергии. Надо силу умножить на длину. У нас появляются еще одни сантиметры к этим в числителе. Граммы на сантиметры квадратные поделить на секунды в квадратные. И такая единица называется эргом. Ну и дальше вводятся разные другие механические единицы по той же схеме. Но самое интересное начинается, когда мы к механике добавляем электричество и магнетизм. И в 19 веке физики разработали две системы СГС. Одна была ориентирована на описание взаимодействия электрических зарядов, и она называется СГСЭ. А вторая на описание взаимодействия электрических токов и магнитов, магнитного взаимодействия. И она, соответственно, называется СГСМ. И мы начнем сейчас с СГСЭ. У нас есть закон Кулона, который говорит, что сила взаимодействия двух электрических зарядов пропорциональна произведению величин этих зарядов и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Ну и идея состояла в том, чтобы записать этот закон без всяких коэффициентов, вот в таком виде. Сила равна произведению зарядов, поделенному на квадрат расстояния. Ну и тогда... Единица измерения заряда. Чтобы ее найти, надо размер... чтобы найти ее размерность, надо умножить размерность силы на квадрат расстояния, то еще на сантиметры квадратные, и извлечь квадратный корень. И у нас получится размерность граммы в степени 1,2 на сантиметры в степени 3 вторых, поделенные на секунды. Вот в таких единицах измеряется электрический заряд в системе СГСЭ. И теперь мы переходим к рассмотрению системы СГСЭ. И ее введение может показаться вам достаточно необычным. Ведь мы привыкли к тому, что... Построение этой части теории начинается с закона Ампера, описывающего взаимодействие между длинными параллельными проводниками, по которым текут электрические токи. Но физики XIX века шли и другим путем. И начинали с рассмотрения взаимодействия между полюсами магнитов. Как будто это магнитные заряды. Ну или это могут быть не магниты, а длинные катушки с током, соленоиды. Я их условно изображу здесь вот такими двумя трубками. Я подношу полюсы друг к другу, а другие находятся где-то далеко. Взаимодействие этих двух полюсов влияют слабо. Ну и оказывается, что два полюса взаимодействуют друг с другом по закону в точности совпадающим по форме с законом кулона для электрических зарядов. как будто это такие магнитные заряды, хотя магнитных зарядов конечно не существует в природе. Так что сила взаимодействия полюсов, или магнитных зарядов, она равна, она пропорциональна, нужно сначала сказать, произведению этих зарядов и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Но здесь хочется сделать ровно такое же действие, как при построении системы СГС и сказать, а давайте мы магнитные заряды, их величины определим таким образом, чтобы знак пропорциональности заменить на знак равенства. Сила равна произведению зарядов, поделенному на квадрату расстояния между ними. Ну и размерность такой величины магнитного заряда, она в точности такая же, как размерность электрического заряда в системе СГСЭ. Граммы в степени 1,2 на сантиметры в степени 3,2 и поделить на секунды. Ну, все же... Мы с взаимодействием полюсов соленоидов имеем дело редко. Обычно мы имеем дело с взаимодействием все таки токов. Ну и надо перейти к закону Ампера. И ряд математических выкладок, которые я сейчас проделывать не буду, приводит к тому, что закон Ампера формулируется в следующем виде. Сила взаимодействия двух проводников с током параллельных приходящаяся на дницу длины этих проводников равна удвоенному произведению величины этих токов поделить на величину расстояния между ними в первой степени. А двойка здесь берется из математических выкладок, и как я уже говорил в каком-то ролике, это отношение площади сферы единичного радиуса 4π к длине экватора этой сферы 2π. Ну, и когда мы таким образом ввели закон Ампера, мы можем определить и размерность величины электрического тока. Ну, видно, что здесь в знаменателе там и там стоит длина, поэтому эта размерность – это просто корень из размерности силы. Ну, и у нас получается грамм в степени 1,2 на сантиметр в степени 1,2 поделить на секунду. Вот такие непривычные величины, но, тем не менее, привыкну к ним, можно вполне ими пользоваться. И вот мы записали в удобном виде закон Кулона в системе СГСЭ и закон Ампера в системе СГСМ. Но все-таки электрические заряды и электрические токи связаны друг с другом, ток – это заряд, поделенный на время, заряд – это ток, умноженный на время, и нам нужно теперь записать закон Ампера в системе СГС и закон Кулона в системе СГСМ. И формулы имеют такой же вид, только здесь появляются коэффициенты. КА, коэффициент ампера, да, В системе СГС сила, приходящая на длину, это 2К, произведение токов, вот так определенных, делить на расстояние. Ну а здесь, соответственно, появляется коэффициент КС. И какие же размерности этих коэффициентов? Ну, нетрудно все это проанализировать. Надо соединить первое уравнение с третьим. И здесь надо такое же соединение сделать. И тогда получается, что КА имеет размерность секунда в поделить на сантиметр квадратный. А КЦ имеет размерность сантиметр квадратный поделенный на секунду квадратную. То есть здесь это квадрат некоторой скорости. А здесь это единица на квадрат некоторой скорости. Ну и это, как я уже сказал, одна и та же скорость. И вопрос о том, что же это за скорость, оказался одним из самых интригующих в развитии физики в середине XIX века. Но чтобы эту скорость получить из опыта, нужно поставить такой эксперимент, в котором будут измеряться и заряды, и токи, связанные с этими зарядами. И этот эксперимент поставили в 1856 году Вебер и Кальрауш, два немецких физика. Ну и если сейчас уже изложить то, что у них получилось, они получили величину равную измеренной незадолго до этого с хорошей уже точностью скорости света. Ну, правда, у них там был коэффициент корень из двух. А еще через год Киргов сделал еще один расчет, рассмотрел длинную линию, и передачу сигнала по этой линии линии рассматривается как распределенные емкости и индуктивности. И расчет показал, что сигнал в такой линии тоже будет распространяться со скоростью 300 тысяч километров в секунду со скоростью света. Ну и здесь мы уже подходим к публикации Максвеллом трактата об электричестве и магнетизме, где были введены знаменитые уравнения Максвелла, и из их решения было теоретически предсказано существование такого явления, как электромагнитные волны. А сами эти волны были обнаружены Герцем ну, еще через 20 лет спустя, что подтвердило все теоретические связки, которые были как бы, предположены до этого. И здесь я хочу сделать отступление и сказать, что хотя я рассказываю историю так, будто она развивалась последовательно, в некоторой железной логике от ступени к ступени, но реальность, конечно, была гораздо более строжно устроенной и запутанной. И вот я говорил, что в 18 веке ученые из разных стран применяли разные единицы. Но на самом деле и к концу 19 в 1881 году, когда состоялся первый международный электротехнический конгресс, на этом конгрессе выяснилось, что в разных странах используются 12 разных единиц для электродвижущей силы, 10 единиц для величины э, силы тока и 15 разных единиц для величины сопротивления. И электротехникам нужно было согласовать эти единицы между собой, выбрать некоторый общий стандарт, глядя на то, что в это время делали и знали физики, а физики тем самым занимались своими собственными проблемами. И в результате, к началу 20 века, они перешли на так называемую симметричную или абсолютную систему СГС, которую также называют Гаусовой, хотя, конечно, не Гаусс ее придумал. И описание этой системы удобно начать с того, что выписать выражение для силы, действующей на электрический заряд, в электрическом и магнитном полях. Здесь у меня стоит векторное произведение скорости заряда V на поле B, а в знаменателе стоит скорость света c прямым образом сюда записанная. Поэтому V к С есть величина безразмерная, ну и тем самым электрическое поле Е и магнитное поле B, я говорю магнитное поле, а не магнитная индукция, чтобы уравнять их здесь в правах, имеют одни и те же единицы измерения. Разве что эти единицы измерения называются по-разному. Более того, поля D и H измеряются опять-таки с помощью той же самой единицы измерения. И здесь нет никаких коэффициентов э, ε0 и μ нулевое для пересчета d в e и h в b, тех самых коэффициентов, э, которые вызывают такое удивление, когда мы первый раз видим их записанными в системе C. Ну, а что касается э, выражений для силы кулона и силы ампера, значит, выражение для силы кулона, оно остается таким же, как в системе SGSE, а вот выражение для силы ампера, приходящееся на единицу длины параллельных проводников, появляется c квадрат в знаменателе. но фактически здесь стоит и 1 к c, умножить на и 2 к c. Ну, чему соответствует э, вот это вот Q, V, C в выражении для силы Лоренца. А уравнение Максвелла. Каждый студент-физик, изучая на втором курсе электродинамику, выучивает именно в таком виде, как здесь записано, в системе СГС с вот этими коэффициентами единица на С. И как приятно, что все поля здесь имеют одну размерность, что здесь нет коэффициентов ε0 и μ0, не имеющих никакого физического смысла. И вот эта симметричная структура обретает свою полноту в рамках специальной теории относительности. И таким образом получается, что инженеры и вообще техники пользуются в своей деятельности практическими единицами системы Си, амперами, вольтами, омами, ну и так далее. А физики в своих статьях и своих учебниках используют исключительно систему СГС и настаивают на том, что она наиболее удобна для них. Но, конечно, измерения они производят в системе Си, их приборы измеряют ток в тех же самых амперах, напряжения в тех же самых вольтах. А когда нужно, они результаты, полученные в системе СГС, пересчитывают в систему Си. Ну и вот примеры такого пересчета. Например, 1 ампер, если его пересчитать в СГС, равен, нужно скорость света поделить на 10. И получится примерно 3 на 10 в 9 единиц СГС тока. 1 вольт, чтобы получить, надо 10 восьмой поделить на С. Ну и получится 1 трехсотая единицы СГС напряжения. Ну, например, чтобы получить 1 Ом, надо получить 1 вольт поделить на 1 ампер. Ну и у нас получится, соответственно, единица, деленная на 9 на 10 в 11 А вот размерность этой единицы очень интересная. Это секунды на сантиметр обратная скорость. Ну или емкость, чтобы получить. Это наоборот будет С квадрат поделить на 10 в девятой. Ну соответственно, один фарад это 9 на 10 в 11 сантиметра. Ну и емкость шара в системе СГС определяется просто его радиусом. И конечно я понимаю, что большинство наших зрителей, это техники, в частности электротехники, инженеры, физиков средних мало. Ну и поэтому для вас система СГС может казаться такой экзотикой. Но прежде чем писать комментарии по ее поводу, я рекомендую вам заглянуть в статью, которую в 1979 году опубликовал Сивухин в журнале ⁇ Успехи физических наук ⁇ Это статья. Ссылка на нее находится под роликом. Ну а сам Севухин в течение 40 лет читал курс общей физики в Московском физико-техническом институте. Ну а когда вы эту статью прочитаете, я надеюсь вы это сделаете, тогда вы уже и напишите комментарии под этим роликом на ютубе.